есть три акцентуации личности. Каждый человек, у каждого человека внутри у нас, в психике это есть. Три составляющих. То есть, по сути, мы не один человек, а как бы из мигалины четыре головы. Есть, три, сейчас я объясню, старика захожу. Три акцентуации. То есть в какой-то конкретной ситуации мы проявляемся либо системой Не, либо системой Ши, либо системой на. Как это происходит? например ши это такое вот наше проявление что забегая вперед скажу если чего-то одного нету это очень человек ограничен до клиники ограничен. То есть если все есть крути чем больше она гармоничен тем более он какой-то вот среднее такой целостный одно что-то может выбирать сильно, тогда все там парни вот что-то говорят ши это когда мне важно вот безопасность когда мне важно вот уверенность в завтрашнем дне, что кто-то там не везет ко мне в квартиру, ну, вот, в целом, что я понимаю, что этому можно доверять, что вот, вот мои границы, что сейчас никто не встанет, что-то меня не бросит. Есть, ну вот, понимаете, это уровень безопасности, какого-то своих границ и так далее, и так далее. Мне э -э, невротическая потребность – это тусня. То есть вот я общаюсь, я получу удовольствие, я испытываю чувства. И вот я вот такой, я, если в коллективе, то я, э, такие люди в коллективе, то я ради того, что вот коллектив классный, вот мы с ними круто проводим время, вот мы кайфуем, да? э, Если возвращаться к этим шик, который до этого я рассказывал, это значит стабильная компания, стабильно, все будет хорошо, соцпакет у меня, абонемент в бассейн, я, не, я за него думаю, мне за него подумали, да, страховка, если что-то я себе поломаю, все есть, вот все, я четко держусь вот так вот за эту работу. «На» это, мне не, не, все это не так важно, важно, что я делаю, вот. как, что из меня выходит, как я вот творю, то, что я делаю, это важно, это нужно людям, я получаю а, признание за это. А, понятно немного? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А, теперь рассмотрим, если, если полностью смотреть, это невротическое невротическая, привязанность, близость, акцентуация, это нарциссическая, нарциссическая проблема, просто часто вот, нарциссизм, как говорится, это норма. Если нет нарциссической акцентуации, человек просто бесцельный тля. Вот просто нет супчик какой-то, вот нет ничего. То есть цели, желания, желание получать признание, выполнять задачи, это нарциссическое содержание. Любой преподаватель, педагог, тренер, директор компании, владелец, который делает свой бизнес, там много очень нарциссических штук. Это абсолютно норм. Но не все. Вот, например, сотрудники, вот сотрудники шизоиды, часто бухгалтера. Приняли как какие-то экономисты, программистов, очень много шизоидов. Да? Вот такие вот, вот, как бы он, это не обязательно, что он сам в себе, или он ведет как программистов, нет, много программистов-нарциссов, очень много. Но вот просто по типу, если, я, и сейчас мы будем играть в игру, чтобы вы прочувствовали это больше. Просто если вы начнете это отстреливать, то, что у каждого из них свои потребности. Когда они хотят стабильности, это три разные стабильности. Когда они хотят денег это три разные денег понимаете когда они хотят признания это тремя разными словами им нужно давать признание Там все разное когда они хотят машину каждый из них хочет другую машину вот э ши какую хочет машину вот эта стабильность семейную. семейная удобная <связывая> да. Вольва Ворва, да. объективно Вольва фигачит под этих людей экономичная да не которые не, не вратичий Спорт. Какую-то спортивную. А 8. 8. 8. А Тусовочное Что-то, что. Да. Да? Что-то, что... Что, что будет нравиться другим. И выделяться из общей толпы. Выделяться больше хочет нарциссическая. Нарциссическая это какая машина? Красная У нарциссовая машина такой ни у кого нет. Вот основная штука. Же да. Вот мая. желтая, голубая, клетка, Плевать. Да. Вот, вот, вот я себе спойлер приключу там, где никто себе не приключил. Да? Буду с ним ездить. Вот, вот как как бы вот, вот как, как ни у кого. Вот я уникален. Вот основная их штука внутри. Я уникален, не такой, как все. И так далее. Если брать квартира. Какая квартира лучше? Трешка. Трешка. Чтобы дети, дети да. залы, гости. Ну, у меня какая квартира? Студия. Студия. Чего? Почему? Друзья, тусовки. Друзья. Да, общение. Вдруг придет люди, значит, нужно на 12 персон сервисов. Да, вот такие вот старые шии. Женщины. Эээ, у нас какая-то. Ой, двух дня. Да, да. да, да. да Какой-то дизайн, как ни у кого. То есть. Да. Да, ванная это, кухня. Да. Ванная кухня, кухня ванная да. Это а в твоей прикольной зеркальный пол, пол. Зеркальный пол. пол. да И вот да. потолок. Да, это какая-то. Да, да, зеркальный поток. Какая-то пограничную штуку, то есть вы говорите, но на самом деле, если он пограничник, да, какие, вот, если поговорить там среди тех, кого вы знаете, э, нарциссической э, была акцентуация очень проявлена сильного Стива Джонса. Вот. Mm -hmm. То есть ему а, по поводу одежды, видите, как он одевается, мне mm -hmm. плевать. Да. Вот нью-бэлансы, mm -hmm. вот, водолазка и все, но то, что я делаю, я делаю, что, я, что он делал? Историю. Mm -hmm. Да, вот, супер. Он, он менял историю. И он не телефоны. Какие телефоны? Что такое телефон? Ни о чем. Я меняю историю. Я создаю новый рынок. Эм, допустим, у нашего президента прошлого у -у -у, Януковича. Какая акцентуация? бабло бабло бабло бабло. Да, ши. Такая вот э, детям заработал себе. Себе, детям, Шу -шу -шу. внукам, а как же правный, а меня? А, да, а про правду? но это не значит что это не значит что чего-то другого нет. То есть все, но что-то если мы в вакуум себя засунем, у нас что-то одно по любому будет выделяться. Притом оно не выделяется чуть-чуть. Нет людей, я не встречал которых все гармонично. Если их нормальные условия оставить, Одно чуть больше будет выделяться. Mm -hmm. Это норм. И это как бы крючок, которым человек шкребет по жизни. Mm -hmm. вот, вот либо ши, либо она, либо. А, бизнеса а, ши более многооборотны. Это система, это корпорация. Понимаете? Это все четко. Бизнеса на, это такие нарциссические. Такие, типа. Ни у кого такого нет. Да. Вот Джобсу было пофиг, что у него 50% акций принадлежит Microsoft. Знали вы, нет? Ну да. Пол компании Apple принадлежит компании Microsoft. И ну поливать. Я переворачиваю рынок. Я делаю уникальный продукт. Если бы там, я делал доставку, то доставка на верблюдах. Такого никто не делает. Только еще кто-то начал делать доставку на верблюдах. Ну что за мир, что за рынок, да, Все, повторяют. повторяют. Нет, теперь я делаю на страусах. То есть, понимаете, мы вот-вот. Если нет, то это такое, типа, ну что, тусим? Ребят, поработали в кальянную. Давайте, а давайте в самолет. У меня один из шефов был когда-то. Так, Валя, узнай, сколько стоит вот всех 15 человек во Львов, в аквапарк. Львов, в на самолете, на выходе. Хочу в ну вот самому как-то не, ну, нет, как дурак, нет. у меня же компания есть, я бизнес для чего создавал? Чтобы тусить в аквапарке со всеми вместе, на бабло, которое мы вместе заработали, понимаете? Корпоратив, да, через, давайте два раза в год, ну как это да. раз в году, и он там первый на корпоративе зазывал, потому что она на корпоративе такой, смотрит нет, со стороны, типа, когда не уже не можно уйти, уже нормально, я там, этот, ши такой на корпоративе, там, Оценивает ну, всех. Да. Понятно немного? Да. Вот. Ценно, понимаете?